времени суток, вы с любовью из моего домика в деревне. Сбываются мечты хозяйки, то есть мои мечты сбываются, сбылись. Я приобрела сушилку, электросушилку. Так давно мечтала, потому как сушить надо яблоки в такой вот период, период заготовки. Очень люблю делать пастило. И наконец-то нашла я то, что мне надо посмотрела это я на канале у Светланы Маркеловой. И настолько меня впечатлила эта конструкция сушилки. Посмотрите, как она выглядит. Ее размеры 50 сантиметров на метр. Вот это полосочки, это полоски обогрева. Она очень легкая, всего лишь 500 грамм. И пришла она на удивление очень-очень быстро к нам в республику Татарстан из Челябинска. Гарантия три года о этой незамысловатой конструкции. Сушить можно все, как по тем характеристикам, как она как производитель нам диктует. Максимальная ее температура это 50 градус, градус, да, градусов по вот. Цельсию. Кладется она просто на какую-то поверхность но она кладется на мягкую поверхность, но сверху надо класть обязательно пергаментную бумагу. Я уже пробовала сушить. Я вам сейчас покажу то, что у меня получилось свой продукт. Но сушить желательно в обычном помещении. То, конечно, если вы сушите в холодном помещении, то надо подстелить под сушилку какой-то плед. Ну, чтобы тепло так сильно не рассеивалось. Не рассеивалось. Вот. А если вот в сухом помещении, я просто раскладывала такой вот э махровое полотенце большое. И на него клади клала вот эту сушилку. Ну, просто удивительно. Вот, удивительно, насколько хорошо все у меня просушилось буквально за вечер. Я сделала постилу Она у меня, э вечером я ее положила на сушилку и к утру она у меня уже была готова но ну, практически вечером была готова но утром я решила ее чуть-чуть еще досушить гарантированно скажем так досушить гарантированно я показываю как я сушила постилу у меня в светофоре купленная вот такая салфетка если она гладенькая очень я разделила ее на 6 частей потому что очень хорошо снимается постила Намазываю, подсыхает у меня снизу, переворачиваю и просушиваю верхний слой. Но очень хорошо постила, просушилась, просто на удивление, мне так понравилось мое приобретение, моя сушилка, друзья мои. Я вам рекомендую, рекомендую приобрести, ссылку на этот сайт приобретения я вам дам. Все делается, ну, очень оперативно. Регистрируйтесь, оставляя свой телефон. Вам оставила свой телефон, оператор позвонила, подтвердила заказ. Сушилка буквально через три дня была у меня. Очень-очень хорошая сушилка. Я вот вам показываю, как у меня просушилась пастила. На удивление, такая замечательная. Но главное преимущество вот в этой сушилке, что мне нравится, она очень мало занимает места. Те обычные сушилки, которые продаются на сегодняшний день в магазинах, вот многоярусные, там по 5, по 6 ярусов. Кстати, вот и в светофоре сейчас имеется совсем недорогая сушилка, всего там 933 рубля. Я долго присматривалась к ней и как хорошо, что я ее не купила, потому как... За 1680 рублей такая сушилка меня очень-очень устроила. Ну, я думаю, трава какие-то, и яблоки будут сушиться отлично, потому что вот постила на стол, она такой, скажем, очень макроватый продукт. И как хорошо она просушилась. Так что ссылку на приобретение этой электросушилки я оставлю. Внизу под описанием. Делайте свои заготовочки. Вот ведь ничего нет в этой пастеле. Это только у меня здесь пятилитровое ведро яблок, ни сахара, ни каких-то добавок. Ну, на удивление замечательный продукт получается. Свой, домашний. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому.